Одноклубники, всех приветствую! На обзоре у нас мотобуксировщик «Железная собака» шириной гусеницы 600 мм, длиной базы полтора. На буксе установлен двигатель марки «Зонгшен». Версия двигателя ГБ-460 с электрозапуском. Также в комплектации присутствует аккумулятор. Букс здесь представлен на подвеске катковая, мягкая, независимая. А звездочки тут установлены 11 на 26 Имеется защита ведомой звезды. Хочется отметить, это один из самых красивых фотобуксировщиков, у которого аэрография сделана и на самой раме. Также с этим буксом приобретался модуль толкач, который тоже имеет аэрографию в виде камуфляжа «Охотник». На буксе по желанию клиента был установлен ПНД ящик в багажный отсек. Ящик герметичный, имеет металлические основания для ровной формы. Также здесь присутствует механический тормоз и реверс-редуктор. Под капотом спрятался сам реверс, ремень чешский Рубена Арктика, тормоз механический с фиксатором. Данный букс уезжает к нашему одноклубнику Руслану в республику Татарстан. Руслан будет по большей части ездить с модулем толкач. А мы будем ждать фото и видео с его поездок. Всем спасибо за просмотр. Пока.